Валимизофис.ру и я Юлия и сегодня я хочу вас познакомить э, С единственным человеком Которого я встретила за 4 года путешествий именно э, С удаленным работником Не фрилансером, а удаленным работником Маши Новгородцы Маш, привет. привет! Скажи мне, пожалуйста, вот я знаю, что ты Аж с 14 лет удаленный работник Расскажи мне Как вообще так сложилось? Потому что это было ну, я так предполагаю, минимум 10 лет назад, а 10 лет назад интернет вообще, в принципе, у нас был очень плохо развит. Как тогда ты удаленно работала? Да, я тогда пришла в издательство, то есть ну, мне всегда хотелось писать, и я писала, и подумала, что я буду журналистом. И пришла в редакцию газеты и говорю, хочу у вас работать. Принесла свою заметку, вот, ее приняли, меня приняли, вот, и... Вот я так стала работать, да, интернета не было в тот момент, и я просто свои заметки поначалу приносила, ну поскольку жила в одном городе, то есть там это было все близко, а когда появился интернет, в году, наверное, в 2007, что ли, или восьмом ну буквально года через три, вот, я уже посылала по почте, то есть вот так свои заметки тоже, из путешествий, с отдыха, потом началась учеба, студенческая жизнь, у меня была своя колонка посвященная студенческой жизни, там проблемы молодежи, ну и вот так вот я попала Про... в удаленную да. работу. Да. А, Маша, слушай, но а, я знаю, что тебе удалось какое-то время быть офисным работником, вот расскажи, как ты перевелась с офисной работы на удаленную и теперь, в общем-то, живешь той жизнью, которую ты всегда мечтала? Ну да, расскажу по порядку. Ну вот после института я попала на работу редактором, то есть я была редактором, то есть я сейчас есть редактор в издательстве. Проработала я в офисе где-то полтора года, но круг моих обязанностей, то есть сама специфика работы, она позволяет работать откуда угодно, потому что, то есть у нас авторы, художники, дизайнеры, там, верстальщики и прочие. Люди, они из разных городов, как правило, все. Вот. То есть офис располагается у нас в Туле, руководство в Туле, то есть я тогда сидела в Туле, и самый главный наш основной дизайнер, верстальщик в Туле. То есть художники, там они могли быть вообще из совершенно разных городов, даже с Украины у нас были. Вот. И я со всеми общалась посредством почты, скайпа и разных мессенджеров других, вот, да что говорить, даже с дизайнером мы сидели в разных офисах, то есть мы там на 12 этаже сидели, он на первом, и общались посредством там тоже скайпа, это и асики, или что там тогда было, вот, и я поняла, что вот я реально сижу, просиживаю штаны в офисе, то есть, в девять прихожу, допустим, где-то часов там, в 12 присылают мне текст, если присылают, там потом идет верстка, и вот эти вот все промежутки времени я сижу не знаю, чем себя занять. То есть, ну, я там читала книги, еще там что-то делала. Ну, просто реально ты привязан к деятельности других людей. Именно вот я конкретно привязана к деятельности других людей. То есть, когда человек сдаст мне готовый материал, чтобы я уже могла дальше с ним работать, то я уже да, подключаюсь. Вот. И я поняла, что совершенно я могу легко работать откуда захочу то есть я тогда была на больничном по-моему и не прерывая деятельность то есть дома у меня был интернет пожалуйста я работала. то есть совершенно никаких проблем и начальнику ему все равно на самом деле где я сижу то есть у нас с ним в одно время состоялся разговор когда я спросил то есть я а могу ли я так сказать Куда-нибудь уехать, да, и без отрыва от производства. Он говорит, а да почему нет, Не все равно где ты сидишь. Главное, качество работы, которое не пропало никуда. Вот Главное, то есть сроки, которые тоже мы стараемся соблюдать. То есть все, в принципе, то же самое, только я сижу не вовсе теперь, а... Вот здесь. Угу. То есть, Маша, смотри, основная задача для человека – это быть, во-первых, нужным человеком, заинтересованным, которым заинтересована да, та же самая да. фирма. Второе – это все-таки взять и подойти, поговорить, потому что очень многие девочки они просто-напросто боятся, они, а как посмотрят, так, а что делать. А в принципе очень многою работу, которая там не делается, как мы уже разговаривали, да, там, например, те же самые уборщицы или еще что, они не могут работать угу. удаленно. Но э, те люди, которые в принципе не зависят, то э, они могут да. спокойно э, быть где захотят и выполнять свою работу. Э, смотри, э, хорошо, подошли, поговорили, дальнейшие действия, то есть ты, я так понимаю, официально оформлена, у тебя есть официальный отпуск, официально, если он, конечно, тебе нужен, да, там угу. официальный больничный, то есть это у тебя все есть, и ты в любой да. момент это можешь потребовать. Правильно? То есть основное, основное отличие от удаленщиков, от фрилансеров, заключается в том, что удаленчики официально работают, а фрилансеры... Ну, по ходу они там от заказа до заказа. То есть они просто в свободном полете ну, и да. что хотят делать? То есть те девочки, которые боятся начинать путешествовать и боятся отрываться от, от стабильности, да, скорее всего, у тебя стабильность. Ну, ну так называемое, да, да, в да. А, вы можете работать удаленно. И именно быть удаленным работником в штате, а не просто так. Просто нужно взять и сделать. То есть подойти и договориться об этом. Естественно, а, ну. Ну, то есть, если творческие, да, какие-то профессии, ну, даже тот же бухгалтер, да, это может быть. А, я вообще считаю, что это все такое внешнее, да, то есть совершенно внешняя такая атрибутика. Сама суть работы. То есть если ты качественно выполняешь свою работу, если ты профи в своем деле, если. Если начальник это видит, то есть он тебе как-то уже давал понять, это самое, да, то, что ты м, реально нужный человек, полезный человек, что твоя деятельность, она нужна, она востребована. Почему нет? То есть ты можешь, в принципе, наверное, диктовать свои условия, то есть сказать, там, там, Иван Иванович, а может быть, я там могу вот так то там, давайте я сделаю там, ну, часть работы там даже, может быть, сверх, там, норма там, но сделаю ее, допустим, вот так. То есть на первых порах можно договориться, в принципе, если у тебя есть желание, ты можешь просто прийти еще, действие диалог действие mm -hmm. каких-то вот, ну, коммуникаций. Я еще я ничего дом, не понимаю, смотря, а есть я даже человек просто приедет и скажет, предложит, да, окей, okay, я готова а, вот а, даже для вас, ну, uh -huh. то есть, например, зарплата одна, а если я буду на работу, она будет совсем другая, но при этом а, человек будет владелец самого себя, то есть он может передвигаться, делать что-то, не ходить в 9 утра на работу, и все остальное. я думаю, что это один из вариантов, который может подкупить а, работодателя, причем я думаю, что когда ты приходишь на тот же самый разговор, Нужно настроиться на то, что сначала нужно сказать все плюсы для вашего начальника, потому что, ну, это самое главное. Ну, естественно. Благ. Но скажи, какие плюсы у твоего начальника, что ты не сидишь в офисе? Он не оплачивает твое место, да, да на аренде? Да. Ну, кстати, да, освободилось место, и они используют мой угол, где я сделала не как склад готовой продукции уже. Кстати, да, они все ломали голову, где им складывают вот эти вот все баннеры, ну, запечатанную всю продукцию. Uh -huh. То есть у нас же типография тоже там три в одном. Вот, теперь они складывают туда, меня добрым словом вспоминают, что освободился столик. Да в принципе, не ну, знаю. Ну, это же, наверное, ты не просишь. Ну, больничных. Нет, нет, нет, у меня ничего и нет, отпусков. такого и отпусков тоже нет. То есть получается, что он, в принципе, экономит еще и вот на этом. Ну да. То есть, получается, мы уже нашли три плюса для э, владельца той или иной фирмы. Так что, девочки, садимся сейчас быстренько, те, кто хочет э, пойти в удаленку, и записываем те плюсы для вашего работодателя, что… Для будущего разговора, да, да? да то есть, да, какие да, аргументы да, да. вы можете И, естественно, доставить. слушай, э, скажи тогда еще вот по качествам, э, какие они должны быть для того, чтобы человек когда пришел, он сказал, я вот такой-то, такой-то, такой-то, и поэтому меня стоит отпустить в удаленную работу. Нет, ну тут если он уже проработал какое-то время, да, то есть начальник сам уже, ну, то есть мы определили, что он качественно выполняет свою работу, то есть он нужный человек, то есть его деятельность она там никем незаменима, и он прям выполняет ее прям вот так вот. То есть тут, в принципе, слов уже не нужно. Ну а так человек просто должен быть профи, да, профессионалом своего дела, должен выполнять качественно, быть ответственным, исполнять человеком ну и соответственно если переходишь на удаленную работу то заранее позаботиться о каналах связи чтобы коммуникация не прерывалась то есть удобную там не знаю почту завести на нормальном ящике чтобы там никуда ничего письма Спанная. не пропадали не улетали там стабильность интернета чтобы была то есть не вот так вот все скакал то есть допустим вы созваниваетесь с коллегами, там, со своими, там, вот я, допустим, с художниками, там с авторами созваниваюсь, чтобы ни, диалог не был вот такой вот да, там, как, ой, привет, там, я тебе перезвоню, заикаться начинает и так далее. Вот, и, соответственно, какой-нибудь там ну, стабильный канал вот этой связи сделать и все, вперед. Отлично. Спасибо большое, Маша. Теперь, э, девочки, надеюсь, вы поняли, что все реально, все возможно. Просто нужно взять и сделать. И стать, э, наконец счастливым обладателем всей планеты и начать путешествовать. С вами был проект Valimiz.ru, я Юлия Рыж, Маша Нагородцева. И до скорых встреч. Пока-пока!